Новая должность Поклонской. Сколько нужно жить, чтобы купить квартиру? Получаем вышку по-новому. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Алена Иванова. Здравствуйте. В Севастополе заканчивается представление правил землепользования и застройки. Наконец-то один из важных градостроительных документов увидел свет. После представления ПЗЗ ждут публичные слушания, где горожане смогут высказать свои пожелания и замечания к проекту. Очевидно, если речь идет о земле, особенно севастопольской земле, невозможно обойтись без провокаций. Вот и в правительстве города заявили, что экспозиция проекта правил землепользования и застройки не обошлась без провокаций. Среди горожан тут же поползли слухи, что с принятием ПЗЗ у людей отнимут имущество и собственность без каких-либо компенсаций. Эффект дежавю никто не испытал. Пять лет назад при обсуждении генерального плана подобные разговоры также ходили – Тогда, напомню, в правительство поступило более трех замечаний по генплану. Их обещали учесть, переработать документ и принять. Принят ли сейчас новый российский генеральный план Севастополя, вы знаете лучше меня. Как бы ни вышло что-то подобное с ПЗЗ. На нынешней провокации глава департамента архитектуры Максим Жукалов говорит следующее. Изъятие земли без компенсации не предусматривается в российском законодательстве вообще. И принятие ПЗЗ не влияет на права собственности в отношении их имущества. Понятное дело, что эти слова – слабое утешение. Тем более многие задаются вопросом. Ага, ПЗЗ принимает «А где генплан?» Ведь много лет нам говорили сначала генеральный план, потом правила землепользования и застройки. Но получилось как получилось. И нельзя отрицать, что в нашем славном городе необходимы хоть какие-то земельные правила, чтобы сельхоземли просто так не отдавались под застройку, чтобы среди участников ИЖС внезапно не появлялся многоэтажный человеек и так далее и тому подобное. Но если вы все еще сомневаетесь, не верьте слухам. Приходите на публичные слушания, они стартуют уже с 20 июня. И требуйте ответов от профильных департаментов, а не питайте свои тревоги в соцсетях. Адреса и время проведения слушаний опубликованы на нашем сайте ForPost. Ссылку оставим в описании к этому ролику. Одной из громких новостей уходящей недели стал отказ России от Болонской системы высшего образования. Вопрос выхода из Болонской системы обсуждается давно, поскольку цели России при присоединении к Болонской системе в принципе не были. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, грация при соединении к Болонскому процессу не состоялась. Сохраняется доминация российских дипломов, научных степеней. Выход России из Болонской системы должен сопровождаться серьезной реформой отечественного образования. Баллонская система образования существует уже 20 лет в России. Цель системы – создание единого образовательного пространства, которое объединяет высшие учебные заведения разных стран, как правило, входящих в Европейский Союз. Ключевой позицией болонского процесса для студентов является возможность обучаться не только в своем университете, но и отправляться на стажировку в другие европейские вузы. В итоге единственная цель, которая была достигнута – это реклама европейского образования. Более 13 тысяч студентов мигрировали в вузы Европы. При этом большинство крымчан предпочитали уехать за границу сразу. Лишь единицы переводились в процессе обучения. На сегодняшний день ввиду всех обстоятельств у системы остались лишь формальные признаки. Например, бальная система оценивания. Действительно ли причиной деградации отечественного образования является баллонская система? Может быть, на качество будущих специалистов влияет подача материала и квалифицированность преподавателей? Но почему-то эти вопросы никто не рассматривает. Конечно, легче, как всегда, обвинить Европу. А может, влияет этот факт, что образование превратилось из общественного блага в сферу услуг, а на смену авторитету педагога пришла главенствующая роль управленцев и чиновников. Как студентка могу сказать, что хороших преподавателей можно пересчитать по пальцам одной руки. Мало кто с энтузиазмом подходит к подаче материала. Большинство преподают на отшибись, не пытаясь заинтересовать студентов. А когда была удаленка, так вообще все забили на учебу и преподаватели в том числе. Отказ от системы также может повлечь и проблемы с дружественными странами. По мнению проректора СевГУ Максима Евстигнеева, наш дружественный пояс – это Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, Индия, Китай, Белоруссия и многие другие страны. Тоже находятся в двухуровневой системе бакалавриата и магистратуры. Если мы сейчас откажемся от этого, то выпадем даже из образовательного контекста дружественных стран. Этого делать нельзя. Так что непонятно, точно ли возвращение к прежней системе окажет положительное воздействие на будущих студентов. Крым и Севастополь получили серебро и бронзу в рейтинге регионов России самым недоступным для покупки жильем. Уже не первый год наш полуостров хвастается дорогим жильем. Эксперты пришли к выводу, что в этом году жилье в двух регионах стало еще недоступнее. Вы только представьте. Семье с ребенком понадобится копить на свое гнездышко более 15 лет. И да, вы можете сказать, всякие панаехи не будут покупать здесь свои квартиры и портить наш славный полуостров. Но задумывались ли вы о том, что ваши дети вырастут и им нужно где-то жить со своей семьей? Скидок для местных, увы, нет. А потом многие удивляются, почему молодежь покидает Крым. Да потому что комфортной жизни для нас тут нет. С такими зарплатами и ценами на продукты а покупки квартиры можно только мечтать. И что же делать? Скитаться всю жизнь по съемным квартирам? Но, как уверяют эксперты, в ближайшее время недвижимость в России может беспрецедентно потерять в цене от 10 до 30%. Причину объясняют резким падением спроса из-за неуверенности граждан в завтрашнем дне. Но пока как-то мало верится в это. Цены на продукты тоже, говорили, снизятся, как только доллар упадет. Что-то на полках в магазинах этого незаметно. Наталья Поклонская – человек-символ русской весны. Экс-прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы, экс-посол в а теперь еще и экс-замглавы Россотрудничества. Вы не поверите, снова вернулась в прокуратуру. 4 июня 2022 года Наталья Поклонская назначена советником генерального прокурора Российской Федерации. Удивительные карьерные перипетии. Не находите? Впрочем, некоторые злые языки говорят, что Поклонская для федерального центра, как тот чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Напомню, если вдруг кто забыл. В своей публичной деятельности Наталья Поклонская отличалась довольно любопытными высказываниями, которые часто вызывали дискуссии. Новая же должность советника генпрокурора имеет определенные строгие обязательства, в частности прекращение ведения социальных страниц и другая публичная деятельность. Как мне кажется, все не случайно. Если вы вспомните то нашумевшее интервью Поклонской про пасхальные куличи с буквой «З», то все встанет на свои места. Может именно в этом истинная причина нового назначения. На одном из пляжей в Сакском районе унесло в открытое море двух маленьких детей на матрасе. Детей пока так и не нашли, поиски ведутся несколько дней. И я бы не брала эту новость в программу, если бы со мной не было похожей истории. Мне было лет 11, я со своими родителями отдыхала в Донуславе рядом с Евпаторией. Многие знают, что там долго нужно добираться до нормальной глубины». Я ей не придала значения тому, что мой матрас, на котором я классно развалилась и греюсь на солнышке, постепенно уносит вдаль. И когда мой папа начал меня звать, я думала, что это кажется, что я уплыла очень далеко. И я бы не стояла тут перед вами, если бы мой папа вовремя не поплыл за мной и всеми силами не вытолкнул на берег. Тогда я была маленькая и не понимала, насколько это страшно. Для меня это было смешно. Эта история довольно поучительна потому что в силу своего возраста дети не понимают всей опасности, поэтому нужно быть более бдительными. Сейчас лето, и подобная ситуация может случиться с каждым. Следите за детьми, будьте рядом. Многие помнят длившуюся по ощущениям вечность историю с Фисташковой рощи, бухты Круглой в Севастополе. После нескольких лет борьбы в апреле этого года Фисташка получила официальный статус памятника природы. Несколько дней назад природнадзор ограничил вес на территорию краснокнижных деревьев. Об этом стало известно из соцсетей. Все В Природнадзоре напомнили, что в пределах памятников природы запрещено мусорить, мыть транспортные средства и вообще ездить на чем-либо. Выходит так, что машины на территории ставить нельзя, но и нового парковочного места нет. Рядом с памятником природы популярный дикий пляж. Машины начнут парковать чуть дальше на дороге. Летом и так забиты все обочины. Что же будет с этим нововведением? С другой стороны, за сохранение фисташковой рощи велась долгая и упорная борьба. Так что же, защитили от застройки, а теперь нужно оставить все как есть в беспорядке? Понятно возмущение тех, кто привык подкатить к самой кромке моря, как говорится, окунуться и обратно в машину. А с другой стороны, давно ли мы привыкли к подобному комфорту? Может, стоит иногда чуть поступиться удобствами, чтобы сохранить что-то кроме пустырей для будущего поколения? Тем более пешеходам путь в новосозданную особо охраняемую природную территорию никто не запрещал. Можно спокойно приходить, купаться, гулять. В конце концов, пешие прогулки – вполне себе полезное времяпрепровождение. В Ялте уличных фотографов изъяли животных. Почти каждый, кто бывал в Ялте, встречал на набережной фотографов с дикими животными. Они очень неплохо справляются с обработкой прохожих. Особенно любят семьи с детьми. Подобные фотозоны в курортном Крыму явление нередкое, но редко, когда законное. К сожалению, четкого механизма пресечения подобного бизнеса до сих пор нет. Именно поэтому фотоживодеры чувствуют себя вполне волькотно в самых популярных туристических местах. На этот раз сотрудники полиции прошлись по самым злачным местам Ялты, где зарабатывали на зверях. Бизнесмены издевались над ними как могли. Попугаем обрезали крылья, обезьян держали в клетках на жаре, лемуров и шиншилл мучили ради денег. Против владельцев животных возбуждено уголовное дело. Прокуратура даст оценку действиям лиц, которые содержали животных в ненадлежащих условиях в рамках статьи «За жестокое обращение с животными». Вопрос о том, почему до сих пор нет мер наказания за подобный бизнес, остается актуальным. Нельзя сказать, что эти фото -живодеры появились недавно. Нет, они, можно сказать, проросли корнями в городе счастья. Но, похоже, кому-то гораздо выгоднее прикрывать подобный бизнес, чем реально бороться с ним. А как вы считаете? Поделитесь своим мнением в комментариях. Кстати, программа «Качаем прессу» уходит в двухнедельный отпуск. За это время можно пересмотреть предыдущие выпуски, подписаться на канал и поставить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. А с вами была Алена Иванова в программе «Качаем прессу». До новых встреч!